Аварийная бригада приехала в составе одного человека. Ну и водителя, само собой. Говорят, стояли на переезде час. На переезде стояли. Нормально. А жильцы должны по кипятку бегать и сами перекрывать в подвале. Все. Скажи, что отказывается, тот момент, когда он отказывается, а услуги. службы. Диспетчер. Вызывали диспетчер Принял заявку. После чего поступали повторные звонки, когда время ожидания составило больше 20-30 минут. По Диспетчеру поступали повторные звонки. Диспетчер отклонял их. Не, не с вами, я рассказываю на видео. А представиться можете? Не, не, не, вы, вы, вы специалист, вы, специалист. Но. Нет, а фамилия, имя, отчество. Представиться. Как, как еще раз? Вы просто невнятно говорите, вы в нетрезвом состоянии. Естественно. Что нам скажете? Да? А то есть вы считаете, это нормально, что аварийная бригада едет больше 50 минут? Нет, не тихо. Аварийная бригада должна... Подожди.